Народ, всем привет! Мы продолжаем долбиться в резьбу. Как-то двусмысленно. То есть не долбиться в резьбу, а проходить Resident Evil. Нас, блять, крокозябра, это догоняет, вечно где-то шаройопится это огромная хуйня. Я так понимаю, пиздюлей ему навешать не удастся. Взять у нас тоже нехуй. Взять еще траву одну. Да, можно две травки же соединить еще. Мы их две соединим и у нас такая блять ядерная смесь получится прям дальше так у нас надо так что нам надо поставить флешку в компьютер и надо вот этот кубик ебучий рубик затолкать э, в щиток в кпз это там же где долбят в задницу так ну чё очкуем, продолжаем двигаться потихоньше. нам надо сейчас на, на второй этаж как -то. Вон там где-то жаба лазит, которая, блядь, которая, блядь, по стенам поилзает, нахуй, с мозгами наружу. Ой, блядь, тут кто-то есть, сука. Откуда выйдет? Блядь, откуда выйдет? Ёб Иди твою, нахуй, гандан! Иди, тварь! Фидорас! Шакал! вот я и спрятал ой блять Пидерсия идет за мной Пидерсия за мной идет пиздец он здесь я ебал а никого тут нет нахуй надо флешку вот сюда воткнуть и какой-то пароль вести типа чтоб открылась нахуй или чё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 так, что тут у нас есть? Что тут у нас есть? Угу. Письмо членам. Письмо написанное членом. Крис Редфилд. Громовой ястреб. Громовой ястреб. Блядь, это ж пустынный орел. Какого хуя гром... громовой ястреб да, блядь? Ладно, похуй, пойдет. Что тут? Ничего больше нельзя взять? Ебать, и флешку я эту из этого ястреба снова искал. Где там ястреб этот? Как его брать-то? А, на единицу. О! Так. А теперь нам надо открыть сейф. А сейф, блядь, мы в том... Э в той серии нашли, блядь, вход от сейфа вот он сейф блять 6 влево 2 вправо 11 влево блять он на втором этаже в зале ожидания нахуй. только вот где это блять здание блядь, комната в зале ожидания так тут что у нас алё прием прием если вдруг возникает ситуация когда им необходимо действительно управлять что блять да. Полиция, помогите, я в опасности. Пошел нахуй. Даже полиция не может нам помочь. Ну его нахуй. Блять, он тут, сука, ходит. Ёбаный что Он, блять, прям справа где-то. Кохуя, музыка так громко играет, блять, ее надо убавить нахуй. Заебало. Один хуй осталось громко. Пойдем потихонечку. Иди нахуй, гондон! Иди тварь! Блять, как будто прямо рядом звук такой пиздец, как будто он прямо рядом где-то. Так. Так, пиздуем. Теперь куда нам пиздовать-то идти? Куда идти-то нам? А тут вот этот, блядь, ебаный ползунок по стенам, б. Ёб... Питом Отъебись, блядь! Сука, прям рядом, я прям слышу, сука, рядом. ха мне похуй. Так, ты не шевели булками, я, блядь, видел, что ты шевелишься. Так, блядь, вот второй этаж я только помню одну комнату. Блядь, может в ней. Но это не точно, хуй его знает. Пиздец, блядь, странно, уже пять минут играю, но хуйни еще не видел жуткой чё блять все вымерли нахуй вот здесь блять сейф один был как там было я не помню нихуя не помню 6 влево 2 вправо 11 влево Так. Ха-ха! Заебись! баный врод. Полный сейф, блядь. Дульный тормоз матильды Ой, вы нахуй. Ой, блядь. Для пистолета, которым я вообще нахуй не пользуюсь. Ебануться. Так. Блять. Теперь нам надо вниз спуститься. Блять, вниз, нахуй. А флешку ты что забрать надо было? Не понял нихуя. Е ⁇ что забрать надо было, ебать? Или я не понял. Пошли заберем, хуй с ним, что? Опа! Ха-ха! Что... Нет, мы не пойдем за вношкой! Что... Нахуй она нужна! Не пойдем! Пизду, не пойдем! Ты мусор гнилой, понял? Чмо ебаная! Я твой рот ебал, пидорас! Иончик, блядь! Пидорас. Бегал бы ты бы по Батончиками бы своими шевелил бы! Ты полицейский или кто, нахуй? Хуя бегать не умеешь! Ой, блядь, эта пиздотня идет! Сюда! Ебать в рот, нахуй иди. Привет. Добрый-добрый-добрый <реку> день. Ой, блядь, братан, я надеюсь, ты не поранился. <реку> а, я че ебал. Блядь. Ништяк, я съебнул. Так, я съебнул. Надо было флешку взять, блядь, бра... Ну, в смысле, вот эту хуйню, которую кидаешь, блядь, ослепительную гранату. Если в этого уебка бросить, это будет охуенно. Так, мы порох забыли, еще порох, побежим, заберем. Так, переключимся нахуй. На простой пистолет лучше Тут мы всех убили, все, никого нихуя нету. Тишина такая, блядь. Тут морг, тут хурк. Здесь вот где-то. Так, вот тут. А вот он. заебей Сейчас мы делаем с двух пороком патрончики. Заебись. Так, все, тут больше вроде нет нихуя. Нет нихуя. Пиздуем на парковку. Или нет, или как? Да, через парковку в тюрьму, да? Да, да, да, да, да. Все, заебись. Я так понял, вот эта хуистика огромная, э шкафчик, он сюда не ходит нихуя. Он ходит только по полицейскому участку, сюда не забегает. Это охуенно, просто заебись очень, -то. Это просто... Так, сюда идем вообще? Нихуя не сюда, ебать его, в всрапа. Вон оттуда мы едем, а, блядь. Так. Флешку, блядь, надо нам. Забрать бы нахуй, да? Кто здесь, блядь? Да, мы пойдем спустимся, там есть печатная машинка и шкаф. Хотя, хуй знает, шкафа там, может, и нет вообще, блядь. О, есть шкаф, заебись, сейчас просьба Ослепиловку, вот эту хуйню выложим Нахуй, она не нужна Блять, громовой ястреб, да ну, мало ли Можешь, блять, делу три раза выстрелишь С него Это что за хуйня, может, ну, погоди-ка Во, заебись, эти патроны от револьвера Подходят Ништяк, ну, в принципе Эти выложим э -э, Ослепительной нету, что ли? Вот, или такую взять, блять А может и такую, и такую взять Хе, сука Да похуй, давай Обе возьмем, ебать, если что, взорвем Так, погоди Здесь нету нихуя, да? Нихуя там нет? Флешку-то, блядь, из компьютера то Нихуя не вынул, ебаный дебил Хоть назад пиздуй туре хоть иди обратно, блядь. Трупец. Там закрыто, да? Там вообще закрыто полностью все. Здесь может ёбнуть его, блядь, а? Сука, повыходят же потом. Это не зря там нахуй сидят, я говорю. Сейчас, блядь эту вот хуйню включим, блять, когда будет электричество. И пизда, и двери все распахнутся, блять. Нам надо карточку вон того долбоеба, а у которого глаза большие стали. Так, так, как их, блять, что тут твоя SD-панель пробел вращать? Мм, ебать, вот так. Их надо три штуки соединить, я так понимаю, да? Или две, или три. Три. О, Хуя накрутил тут. О, что то накрутил. Заебись, заебись, накрутил. Это охуительно, я просто, блядь, гений в этих делах. Ты долбоёб! Записочки. Сосисочки. Записка Бена. Участок и шик чудовищами. Даже сюда доносятся их вопли. Но пугают меня не зомби. Проект под названием Тиран. Не удивлюсь, если они приказали ему избавиться от свидетелей. О, спрей за унитазом. Ебаный в рот. Освежитель воздуха. И, Ах, такой... Это не объясняет слухи о приюте. Его спонсирует Амбрелла. Какое интересное совпадение. Ты сказал это интервью о новом Гранте Амбреллы. Да брось, Аннет. Всем на него наплевать. Они ищут информацию о Джовирусе. Ты-то откуда о нем знаешь? Это в яме под улицами города. По слухам, есть связь с вашей лабораторией. Лабораторией? Может, расскажешь что-нибудь, или так и будешь. Ой, все, интервью закончено. Сучка. Магнитная карта от гаража. Заебись. Все, мы можем съебаться. Ну ладно, флешку оставим, пусть <плес> <с> ним. <плес> Если он ее сразу не вынул, значит, блядь, вот в принципе, я... она не особо нужна. Блядь. А может, у нас есть вариант еще вернуться потом сюда. Ч ⁇ за хуйня? Ого! Я же говорил, граната пригодится. Вот так нахуй. Ой, блядь, ты охуел что ли? Пошел нахуй. На! Ослепила, Ты, блядь, нихуя аж фризанула. Я аж сам охуел. Ха-ха, заебись, граната пригодилась. Я там в рот ебал. Привет, привет. Пока ха <смех> Нихуя ништяк. Да ну нахуй! ⁇ Ёбаный в рот, ты же ослепленный. Да, Джей был прав. Здесь точно. Долбят в задницу! Ада? Да ты заебал уже. Второй раз подряд спасают твою жопу. Че, считать умеешь? Слышь, да это не шутки. Блин, они постоянно сразу не подыхают. Ты ключ достал? Ага, вот он. Может, расскажешь, о чем там говорят? Может, и расскажу. Надо сначала пленку послушать. Все, валим. А я все-таки за флешки сбегаю, пока там чисто. Народ, короче, блядь, за кадром, пока нахуй вы не видели, я сбегал, забрал ебучую флешку. Нихуя там интересного не было. Там, блядь, так себе все. Блядь, отебись говно! Опаный в рот, нахуй иди! Ебаный нахуй иди, блять, пидорас! Да ну нахуй, хуй ты кусаешься, сучка! Я ебанусь! На тебе нахуй говно! И тебе нахуй тоже, пигеры! Да На -то отвали нахуй, блядь, от меня! А, блядь, нахуй идите! Теперь мы двигаемся назад. Сейчас, блядь, все это проще было, потому что. Трахозябра, блядь, мертвая, вон там, придавленная. В общем спокойно там и никого нет. Пиздуем за и дальше. Все вроде заебись, все ништяк. Блин он везде себе бабу найдет, блять. Пиздец. Молодец нахуй в этом плане. Еще бегать научился. Ты эту пленку искала? Да нет, Бен меня подбил. Ну а что конкретно тебе нужно? Больше сведений о тех, кто все это сделал. Дождичек, заебись, свежий воздух. Улица, нахуй. Здесь тупик. Давай тупик через магазин оружия пройдем. Заебись, сейчас затаримся пушками нахуй. Будем упакованы, как Арнольд в фильме, блядь, Терминатор. Открывай уже, блядь. Что за срач? Как чушпан, блядь, одет. Во. Длинный ствол от дробовика Время обрезов прошло Сегодня люди хотят дальнобойности Заебись, можно за мушку взять и ебальник зомби разбить нахуй. Охуительно Нахуй, нужен-то вообще А, я понял Заебись, вот сейчас у нас большой дробовик Хули толку с него? Хули с него толку О, теперь 7 патронов можно. Нихуя тема. Заебись, блядь, чем 4 этих ебучек. Патроны на пистолетик. Ништяком. Все заебца. Стоять. Мужик, я не опасен. Ебало закрыл. Я просто мимо шел, опустил уже. Сейчас, блядь, разбежался. Пиздуй отсюда, пока Пиздуй отсюда, пока можешь ходить. Думаю, девочке нужна помощь, сэр. Без тебя, нахуй знаю. А ну бросай. Нет, стой. Ее надо убить, пока она тебя не сожрала. Убить ее? Да это, блядь, моя дочка. Ада, да ладно тебе. Оставь их в покое. Эма. Дорогая, я просил тебя ждать там. Мозги. Да, Эми, пап с тобой. Папа с тобой. Эти люди снаружи. Смотри, что они сделали с ней. А ты же коп. Ты должен узнать, что там произошло, да? Да. А? Мозги. Она была Она нашим ангелочком. Мясо. Давай мясо, давай мясо. Мама спит, милая, ты. слышишь? ведь okay. И тебе И тоже я пора буду. в кроватку. Okay. уходите просто оставьте нас одних ладно одно дело не говорить мне. а им почему Я хочу понять, что здесь и творится, и остановить того, кто за этим стоит. Помогать людям, людям вроде их? него. Это мой долг. Моя, Моя задача, задача сорвать все планы Амбреллы. Мы, Мы можем погибнуть. Если нужно это нужно для спасения города, я готов. Охуительно. А я, блять, не, не осмотрел еще ни хера здесь. Еще не все, блять, нашел. Или все? Больше тут нехуй взять. нехуй взять. Мужик, там что творится-то у тебя? Открой. Вы кто такие? Идите нахуй. <кх -кх -кх он без нас справится. Пошли. Слышал что-нибудь про корпорацию Умбрелла? Компании, Они тайно занимаются вирус. разработкой оружия. У них есть вирус, он превращает людей in в страшных monsters. тварей. Это объясняет It's наличие зомби. зомби. Поэтому я ищу агента Биркин. Это она, она, в... она, в... она выпустила вирус Umbrella на руку. Ты ч, блять, замолчала? Давай дальше нахуй рассказывай. Все истории, блять. Ч-то -то за пиздобол, блядь, ходил в кожаном плаще. Вот сюда нам надо. Да, канализация Это хорошо вписывается во все, что ты мне рассказала. После вас. Ну, спасибо. Пиздец, блять, как в жопу какую-то идти, так, блять. Леон, давай первый, иди. Я ебала, блять, в туфлях, пиздавать туда, сучка грявая. И какой нормальный ученый полезет в эту канализацию? Этот путь приведет нас прямиком к секретному комплексу. Не может быть. Канализация обслуживает город. Как они могли построить его в тайне от всех? Добро пожаловать в корпоративную Америку Амбрелла долгие годы контролирует Рахунсити. сити Я ебанусь, блять И чё, ученые тоже вот, блять, через этот вход заходили, блять? Чё пиздеть-то? Ты нахуй мутная сучка какая-то Сними очки, не видно и так нихуя, блять, коза Нифига О, себе, это чё, землетрясение? Очень на это сказать, надеюсь так. Охуеть, блядь. Какого хрена? Будь осторожней. Никто не знает, что там прячется. Нихуя себе. Слышь, давай... Вот теперь давай пиздуй ты. Давай пиздуй, хули ты. Давай иди первая. Че ты, блядь? Хули ты встала? Давай пиздуй, блядь. Нихуя там, блядь, крокозябры, блядь. Ты меня от одного тут спасла, сейчас к другому приведешь. Пизда тупая. Встала, молчит, блядь. Очки ними ебучи. О, ебать. Так. Комната с сохранениями, блядь. С сохранениями, нахуй. Будем сохраняться, не будем? Хуй его знает. Нихуя не будем, пошли дальше. Мы же не с цим. Пиздуем, пиздуем. Чё, блядь, куда идем там вообще, блядь? Сюда эта хуйня приползла. И мы за ней, блядь. Кули ты встала, корова? Иди сюда, ебаный в рот. Беги давай, блядь! Хоть не так сыкотно с этой телкой. Чё, опять? Еще не поздно повернуть не назад, поздно, назад, чувак. Вот еще. Я с тобой до конца. С до конца. Вот из-за бабы ты и погибнешь, нахуй, как обычно. Все тупик, нахуй, уходим, изец. <плес> <плес> <плес> Нам точно сюда надо. <плес> К сожалению. Чё за хуйня опять? Перевожу, дай руку. Ёбаный врод, да, ну нахуй. Беги, нахуй, оттуда сейчас что-нибудь вылезет, ёбаный <плес> дебил! ебаный дебил нихуя себе беги блять куда бежать дура ебать иди нахуй иди нахуй нихуя ты какой большой я маленький и невкусный иди в жопу Леон блять беги нахуй нихуя себе я ебал, ебал, отъебись нахуй, дебил ебаный, что тебе надо? Ого, газ, газ нахуй, давай, давай, с пистолета туда, ебас. С пистолета, долбоёб. Чё, не хочешь больше есть? Есть не хочешь больше? Ну давай, я же, вот он, здесь. Кушай, кушай. Гранату нашел, заебись. Нихуя, блять, крокодилы пошли. Пош... Где? Ох ты, блять, чуть по башке не ебанула. Хуя, лестница, и бы сейчас по башке, блять. От зомби, блять, не умер, от нахуй крокозябр всяких там. Да. А? От лестницы я бы подошла. Ты сказала, что вирус превращает людей в, в чудовищ, людей, рыбы. а не рептилий. Да, ты прав. Я просто удивлена, что, одну... что ты еще жив. Охуеть, блядь. По помойке полазил, блядь. Воняет сейчас от него. Пиздец, по-любому, на. Давай, двигайся быстрее, блядь. А, блядь, я думал, я нахуй нажимать буду. Давай кое что проясним. Амбрелла продает этих животных кому? Военных? Или кому-то еще? Амбрелла их никому не продает. Они продают вирус, который создает их. А за разработку вируса отвечает Аннет. Этот аллигатор был очень опасен, но Аннет куда опаснее. Ну пиздец утешил мне. Я в ахуе. Нахуя на измене, блядь. Сейчас крокодилов, блядь, долбить попрем. Это, блядь, игра про, про зомби, блядь, или про чё? Ну и хуй ты притерлась! Нравится, как отпахнет от меня. Ёб твою мать, блядь. Пошли, открывай, да хуй, ворота кучи. Так, вот опять машинка с сохранением. Заебись. Вот на этот раз, нахуй, мы сохраняемся. Народ, спасибо, что смотрели. Заебись, что смотрите. Ставьте что нибудь там, блядь. Что-нибудь делаете, что-нибудь пишите там. А -а -а. Все. Всем пока.